Помните, что ни в коем случае нельзя испытывать чувство голода. Есть надо часто, но маленькими порциями и обязательно правильную пищу. Сегодня я расскажу как приготовить низкокалорийный и очень вкусный салат из свеклы и яиц. Для его приготовления нам понадобится свекла отварная 1 штука, яйца вареные 3 штуки,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 то скачайте ее прямо сейчас и считайте калории. Начинаем с того, что варим свеклу и яйца. Когда они остынут, свеклу трем на крупной терке, а яйца режем кубиками. Зеленый лук тоже режем как можно мельче. Соединяем все ингредиенты, солим, перчим и заправляем кефиром. Вот такой очень полезный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 До новых встреч!